Такие чувства не таились тогда у мне, теперь их нет. Они прошли или изменились, мир вам тревоги прошлых лет. В ту пору мне казались нужны пустыни, волка и жемчужные, море, шумы, груды скалы, груды дел и и безымянные страдания, другие дни, другие сны. Смирились вы в мои весны, высокопарные мечтания, и в поэтический бокал воды я много помешал. Не мне нужны картины, Неглебещаный кособор, Перед избушкой перебины, Глибку сломанный забор На небесенькие тучи, Перед гумном заломы кучи, Да пруд Под сенью и в густых, Раздулье уток молодых. Теперь не ламне балалайка, Да пьяный топот пока Перед порогом кабака. Мой идеал теперь хозяйка, я молод. Жизнь во мне крепка, чего мне ждать? Тоска, тоска, вот я, памятник себе возды однажды, здорово, но голуби его засрали в тот же день. Я снес в чулан ненужную скульптуру. Станем чего стоит себе, как пей. Движению транспорта, насколько не мешает, Пей заж не портит, всяк к нему привык. Сидят на нем и мирно отдыхают, Тунгус, и Фим, и друг с спипей калмык.